здравствуйте уважаемые слушатели академии спа и коллеги сегодня мы решаем вопрос с таким серьезным заболеванием как псориаз причем никто не знает этиологию этого заболевания и откуда у человека идут истоки этой проблемы наша пациентка страдает этим с детства и по ее диагностической системе мы поставили сегодня пиятки которые отвечают как раз за систему эндокринно-восстановительную, то есть задний срединный меридиан и меридиан мочевого пузыря, которые отвечают за выделительную систему, и впереди мы поставили стрелку на систему тройного обогревателя, отвечающего за восстановление нормальной работы железной внутренней секреции и на проекцию и на меридиан почек. Следующий раз, когда мы будем вести нашу пациентку до результата. Естественно, по диагностической системе будут, возможно, совершенно другие схематические показатели для постановки пьемок. И мы об этом поговорим на следующих занятиях. Спасибо.